видение. Бог мне показал э, видение, что, что я должен приехать в Болгарию. И, и основать интернациональную церковь. И до церковь. Из, а Израиль, скажи Аминь. Израиль, докажи Аминь. Про Израиль забыл. Заправься, Не простите, И в, в этом видении мы интернациональная церковь с многих стран там были руки черные, коричневые, желтые, белые, мы молились за. Uh, упавшую болгарскую церковь со скалы. Uh, и в uh, твоем видении имеешь uh, гулямо-международную церк- церк. Да, супер много, uh, реце, много различные цветовые. И мы молились. И, и Болгарская церковь в один момент воскресла. За церковь, в один момент И вновь стала на ту высоту, на которой она стояла. И отново е на сажтовой сучинану, коя Вновь стала на скалу. Удновое застану на сказать, которая есть наш Господь Иисус Христос. Там когда это нашел Господь Иисус Христос. И вы знаете, я понимаю, что как как человек я не мог эту миссию исполнить. Ясно, человек не мужья да не исполняет тазы вот, Скажите, я мог собрать столько наций в этом в этом зале, <laughs> как О, человек? <laughs> Библию могла да собрать только нациев одна зала, когда человек. Для человека это невозможно. За человека военной возможно. Но для Бога все возможно. Но за Господь и все. Скажи Скажи Аминь. Кажи, аминь. Знаете, вот мы здесь неспроста Не смея празднук, и Я вот просто думаю вот э, Епископ Александр сейчас сказал Вот эту мысль О том, что, о том, что вот, я это в самом начале вот, получил мысль, Что, вот, вот, что получил, здесь в Болгарии, в городе Варна Будет штаб-квартира Будет там. такой своего рода да. эпицентр эпицентр для обучения миссионеров за обучение на миссионеров мы будем отправлять в окно 1040 вот 50. это я получил 15 лет тому назад в 2008 году Что мы отсюда 2000. будем отправлять знаете вот для бога есть значение вообще нации за бога дали значение коя это знаете во христе иисусе написано так у Христоса Иисуса написано нет уже, нет уже ни мужеского, ни женского пола. Няма немощки, ни ни Нет елина, нет иудея, нет язычника. Няма язычники иудеи. Знаете, вот кто-то сегодня воюет, да? Мы, бы, мы были в Ирландии. Там мы в Ирландии. Там католики долгое время воевали. Уничтожали протестантов. Там э, много времени протестантстве. И не важно, какая нация. не важно, какая нация, да? Просто приведу короткую притчу. Просто кратко вот один, один брат. Убивает другого брата. Убивает друг брата. Христианина. Христианин. Брат погибает. умирает и уходит на небеса. И на небеса да? Брат, который убил. Брат какой-то убил. Через какое-то время искренно покаялся. В и искренне уже перед самой смертью. сама-то смерть Эта история возможна, реально сейчас. История возможна на и тоже уходит на небеса. И, его на небеса и там братья встречаются. И там брат у другого спрашивает. И один друг Пита. Зачем я тебя убил? За какого сам тебя убил? Прости меня. Извини меня. Я сделал это по, по неведению. И не, знал, не знал, что тварина. Тварина. Не знаю, как вас он правил. Почему мы воевали? За что мы воювали? Ну, наверное, без нас попутал. Сигурно, э, без без увития, уборка, А кому мы служили? А мы служили? Ну, вроде Господу служили. Майно Ну как мы Господу служили? Как служили Если на мы служили друг убивали друг? Друга? Убивали один получается, друг. что мы слушали дьявола. Значит, мы слушали дьявола? Ну так получается. Как и получалось? И вы знаете, вот э, в книге откровения приведена такая картина. Вот э, стоит Израиль. В книге «Откровение» 144 тысячи избранных. избранных. 144 избранных хора. То есть хора. можно пересчитать. Чистые евреи. Чистые евреи. Уже в Иисус Христа, в Ишуа-Машех. Очищенные, в Ишуа освященные святые. И обращенные из язычников и от и сколько их и сколько а их уже несчастье а без числа ногу не может без числа. как то на море -то. как то звездите на небе на небе -то. молодец Даша слава <laughs> и вы знаете вот там и кто там и сме. там уже нет русского там няма руснак и там нет няма там нет казаха няма казах там нет еврея не мы, мы все одно. Всечки И нам оттуда надо смотреть. Нет тря, там догледами. Вы знаете, очень важно на этой земле уже потерять свою плоскую идентификацию. Важно, да, да, да не, вот есть такая нация на земле. И мы нация наземята. Как еврей. Евреи. Это нация? Твои Это и нация, и это и вероисповедание. Твои и и вероисповедание. <сؤال> <на> <сؤال> и нация, и вероисповедание. Есть такая нация, как христианин. Има такова нация, как у христианин. или? Вот я про себя могу сказать о том, что я уже давно не кореец. Могу доказать куреец. Во мне че и славянская кровь. <что у> кровь <намешаны>. и русская и татарская кровь. И русская и татарская течет. кровь. И мне сегодня обидно за славян. И днес мне обидно за славянин. Потому что сегодня славяне убивают славян. За что-то славяне сега убивают славяне. Сегодня христиане убивают християне. И христиане убивают христиане И это не по слову можем. И това не по слову должно быть. Так не должно быть. Такая трава да Скажи да не будет. Скажи да не бъде. Потому что это страшно. Для Господа что страшно. страшно. Бог смотрит на нас и страшно. говорит: что вы делаете? Господь не глядя и пита как вы, вы правите, куй сте? Вы же мои дети. Видите мои детица? Вы мое наследие. наследие. Вы мое благословение. благословение. Я вас избрал. Что вы делите на этой земле? Ви, как делите на та земле? Ничего с этой земли вы не сможете забрать. Ничто да Ваше жительство на небесах. Небесах. Ваше на небесах. Там нет нации. Там нации. Я не русский. Не сам русский. Я не, украинец. не сам украинец. Я не еврей. Не сам еврей. Я не язычник. Не сам язычник. Я христианин. Аз сам Христианин. Вы знаете, сегодня очень важно провозгласить буквально в духовный мир. многое важно до провозгласить его в духовный мир. Многие люди считают себя христианами. Ногу гора си смята за христианин. И на этом, к сожалению, все заканчивается. И до, тук, э... до И до тук. Точно до тук, да. Важно не просто считать себя христианином. А действовать как христианин. Действуешь ли ты как христианин? Двигаешь ли ты как христианин? Воюешь ли ты как христианин? Наша война не против крови и плоти, написано. Против мироправителей, тьмы века сего. А против миру Против духов злобы поднебесной. Против... Да. против на? кого мы воюем сегодня на путнебесе. против дьявола дьявол и мы его уже победили невеч мы его победили во христе иисусе скажистас иисус знаете сегодня грузия будет проповедовать сегодня не из Грузии, <laughs> проповедовать. один брат из Белиси. один брат будет проповедовать в первую очередь для болгарской нации Что проповедовать... в мы благословляем за Болгарию. Припот, Сейчас нация. идет предвыборная кампания. Бог хочет поставить здесь свою Божью власть. И, И мы благословляем власть. Болгарию именно на это. И не Пусть здесь станет власть, на от Бога, да Господом, власть от Бога. Утвержденная Господом. помазанная на то, чтобы созидать. Да не для, помазание для того, чтобы воровать. Да будет. Э, а да воровать не свою храден. нацию. <на> а для того, чтобы сделать Болгарию богатой. А, духовно да богатая Мы когда-то провозглашали, что, что Болгария придет время. и что Болгария придёт время. и станет духовной Швейцарией. И что станет духовной Швейцарией? Такой же прекрасно, такой же красивый. что <на> прекрасно и красиво. Духовным Израилем. Духовный Израиль, что Здесь очень много евреев живет. То есть эта страна, Болгария, будет процветающей страной благодаря Иисусу Христу. Благодаря Иисусу Христу. Корея уже стала такой страной. Корея стала такой, В один момент Корея, решила, В момент Корея решила, что мы будем Божьи. Нации. И будем молиться и трудиться. и, молим, и, и Бог их поднял. За какие-то в... за... 50 лет? И стала за 50 лет это стала самая высокоцивилизованная страна. За 50 лет это на Болгария нация. может так, кстати. Болгария может ли достать таково? Сама нет. Сама не С Богом. Но все возможно. Я Всичко приглашаю. Возможно. Давайте поприветствуем брата Сергея Гурова.